Всем привет! Вы на канале Виктории Залеской, где я рассказываю о наших куклах Реберн, которые изготовлены из силикона. Сегодня я хочу вас порадовать нашей новой работой автор-скульптор Дмитрий Залеский, Ребернистя Виктория Залеская. И эта чудесная девочка была изготовлена в свободную продажу пару дней назад. Фотографии мы уже сделали, а сегодня мы вас хотим порадовать Видео. Сейчас мы ее разденем. Я вам покажу, как она выглядит. Таким куклам можно покупать сосочки в детских магазинах. Подходят от нуля до трех месяцев. Небольшого размера. Вот такие. Одежду тоже можно приобретать в детских магазинах. Для новорожденных. У этой куколки блондинистые волосы слегка волнистые, из махера. А глазки стеклянные, серые. А реснички приклеены. Кожа у нее светлая, потому что волосы светлые. Сейчас мы разденем ее покажу, как она выглядит без одежки. С такими куклами надо обращаться аккуратно. Если вы хотите искупать куклу, то нужно мыть ее теплой водичкой и не тереть губкой, потому что очень может краска начать облазить, если сильно жестко ее тереть. Так, вот тут мы еще расстегнем. Вот такая вот лялечка. Кукла выполнена в ограниченной серии, поэтому у каждой кукли выдается документ, утверждающий ее лимитность. Это, как я уже говорила, девочка. Также у нее есть функции. Она пьет и писает. Головку такие куклы держат плохо. Но они должны так держать, потому что это новорожденный ребенок, который до трех месяцев не держит голову у нас есть такой вот ротик а во рту десенки и язычок Сейчас покажу как она сзади со спинки выглядит так аккуратно когда вы переворачиваете первым делом нужно держать головку Переворачиваем. Вот такая у нас родилась улыбчивая девочка. Кому понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии. Приобрести можно на ярмарке мастеров. А также есть у нас группа в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Ссылочки на страницу будут в описании. Подписывайтесь на мой канал и всего вам хорошего. До свидания. Пока-пока.